Ну чё, роднички ебать, бля, знаешь, хотел сказать? Ночью лежу и думаю, брать я вообще вот эти дни, когда я вот так стримлю ежедневно, блядь, я вот понял, я, я вообще в целом по другому стал относиться к стримам. Вот, ну я вас честно, я лично вас не знаю, да? Но вот для меня вот вы, вы, вы, вы чаты как другом, как друг стали, у меня никак такого не было. Я пиздеть не буду. То есть, вот у меня реально никакого такого не было, чтобы. То есть вы для меня как оди, один человек, олицетворение, как друг большой. То есть вы меня подъебываете, я вас подъебываю туда все. Но, блядь, у меня. У меня. У меня, у меня вот так как-то вот совершенно по-другому. То есть раньше я запускал просто, блядь, клоун начал. Я с вами не общался. Знаешь, как будто раньше не было. У меня не было такого ощущения. Но я вот, я, блядь, ложусь и думаю, блядь, я вот так хотел вам это сказать просто как друзьям, нахуй. Сука, блять, сейчас. Все, ладно, продолжаем. Блять, сука. нахуй. сейчас ща, ща, приду, пацаны, за водой схожу. Не умею говорить нежности просто, Соня. То есть я вот, я, я, я, благодаря вот этим стримам, то есть все, что я переосмыслил, я как-то вышел, блять, вот я, я, понял, что я стал с вами общаться, блять. Это так охуенно, блядь, это пиздец просто. Ладно, все, полетели. Хватит телячих нежностей. Пошли вы нахуй. Ладно, извините. Так, сейчас секунду. Сейчас расплачусь. Бля, да я сам нахуй расстроился, пиздец. Ч из этих хуебанов брать? Шрек хуйня. Это мега миньон тоже говно, блядь. Тоже хуйня. Так, шрек нахуй идет. Но все равно его возьму Вот это что за, блядь, здоровенный член, блядь, с огромной залупой, блядь, дырявый, блядь. Это что за хуйня? Так, а... Не знаю, блядь, первое давай первое хорошо, мортиру берем Здесь, блядь, так как говно выпадать? Вот что-то, что-то полный понос, нахуй. Что, пушка или первая, скажите? Помогайте мне по всему, просто пишите какое-то число, что что чего больше будет, то, то и буду брать. Пушку, первое, второе, блядь, понятно, нахуй, вам второй беру, похуй. Ой -ой -ой, ой, ой, ой, Это что за уебан? Вот это первый, кто такой? Это танк какой-то? Я на нем не буду играть, правильно? Это говно. Свиней, да, брать? Кого брать? Первая? А, первая брать. Ой, ой, ой. -ой. Вы чувствуете, это, мне кажется, это 14-я пека, ребят. Я, я, ну, я не люблю загадывать там, вперед заглядывать. Что? Что? Что? Что? Nice, нахуй. А кто, а кто круче? А, рыцарь вот этот, который легендарный танк? Либо Пека? Так, поехали. Найс. Nice. Бля, такой аккаунт у меня скромненький прям, согласитесь. Вообще без доната прям. Так, Снежок или миньоны, миньеты? Бустер, бля, прям, сука, сыроежка, как дела, блядь, я не сыроежка, нахуй. Я не гриб. Я новичок в этой игре И вообще не использую донации. Так, второе миньоны по моему Ой-ой-ой, вот ты что за хуйня? Такой зубочистками стреляет какая-то пиздятина. Тут что? Вы мне пока просто объясняйте, потом я чуть-чуть втянусь и все нормально. похуша <маху> качаем. ой ой ой ой ой ой хуйню качает. Железно тут я уже понял. Тут вот это качает. Тут что, пожалуйста, пожалуйста, дай мне нового, моего нового танка, пожалуйста, прошу. Ну, блядь. Э, шахтер, шахтер, процентов Выздоравливаю потихоньку. Поправляйся, братанчик, без этого никуда, нахуй, поправляйся. Я, наверное, в пеку инвестирую, я уже хочу его добить. Пацан сказал, пацан сделал, пацаны. Блядь, хотя дракон еще, сука. Блядь. Ну, блядь. Ну, по-хорошему, либо в шар вложить, либо в драконов. Шар, давайте, ладно, в шар. Пеку потом добьем. Все-таки пацан сказал, пацан забыл. Так, апаем шар. Не, ну шар тоже ебанутый. Реально говорю, шар это ебанутый айтем. Прям очень хороший. Че, да этого? А кстати, подождите, мне выпал какой-то ебан, помните? Новый. Это кто такой вообще? Это кто такой? Сука, блядь? Ледяной пердун. Это мне кажется хорошая карта, не? За три. Хуйня? Смотри, как он ебет Хуйня? <толкнула> ну, мне кажется, за три он получше, условно, чем... Э -э ну, ладно, не получше, согласен. Ладно, ладно, вопросов нет. Так, ну, в принципе, мне только больше апать нет. А, нечего. Ну, а, ну не, я могу дапать кстати... Знаете, что могу дапать? Просто хоть что-то дапать, чтобы уровень, уровень поднять аккаунта на 10 Давайте я сейчас все папы. Тем более то, с чем буду играть. Вот миньоны надо апать железно прям. Хотя я не уверен, что я буду играть с миньонами, но похуй. Так, что еще можно апнуть из этого? Ну вот это надо апать. Ой, сука, что произошло? Бля, гигант, вот как его выдало, нахуй, я так с ним вообще ничего еще не сделал. С самого начала игры. То есть, как я его заменил сразу на пеку, и все. И больше я его не использую. Не апай, почему? Стой, почему? Пиздец, почему? Что? Что, слава, не трать, почему? Вы так думаете? Это же дает уровень, вот этот. Давайте хотя бы чуть-чуть хогов пропал. Деньги тратишь? Ну так ну так я же их еще задоначу я, я сейчас 300 кубков Апа еще 15 тысяч закидываю А так хотя бы по чуть-чуть Ну тем более, Хок это хорошая карта Она она юзабельная, ее надо пропать рано или поздно Да не, нормально же, ну Так что здесь еще есть? Но этих хуебанов я вообще не знаю. Ну ладно, похуй. Так, забрать награду. Забираем эту хуйню. Найс. Nice. Сколько мне нужно? 2 300. О, ледяной пик. 2 600 мне нужно. О, вот эту карту я знаю. Вот эту карту с арены я знаю. Она, пиздец, какая юзабельная. Я видел, что ее юзают даже на последних аренах. Это как называется хуйня? Дракон в, в оковах, наверное. Око... Железный дракон, да? Это хорошая карта, пиздец. Типа дракон в броне, это как-то так называется. Или какая-то хуйня, что-то. Ну, что-то в этом духе. Все, полетели. Показывай, блядь. Поднимаешь 10. Сюда дракончик, ставишь. Пока дракончик летит. Что я делаю, как вы думаете? Просто догадайтесь. Бац. Жду скелетов. Бам. Жду скелетов до сих пор. Жду скелетов. Скелетов нет Скелетов нет Скелетов нет Скелетов нет Выпуская гоблинскую бочку Ебашу этих Вышка дохуярит драконов Этот не дойдет Спокойно восстанавливаю Уебок бля с шаром новогодним И его бревном с похуй Съебался в туман, нахуй. На, нахуй, минус 200. Поехали. Раз. Поехали. Бля, пека ебаная, бля, пека сильная. Пека шалюха, марази, бля. Я понял, на. Да. Я понял, я понял, я понял. Вот так делаем сейчас, бля, хуйню сделал сука, я долбоёб, сука Давай! Бля. Съебались нахуй, ебаны. нормально. Не, не, стоп, стоп, не ГГ, куда ГГ, блядь? Я сейчас разъебу, поверьте мне на слово. У меня уже есть расстановка. Дракон. Поехали. мега -ритель. Сразу шар. И бочку. Нееет! На, блять! Сперма, юрта. Давай, Шарик, давай! Давай, давай, давай, давай, давай, держай строй! Держать строй! Держать строй! Держать строй! Блядь! Блядь! Эта битва будет легендарной. ДАВАЙ! ДАВАЙ! Сосать, нахуй. Let's go, блядь. Блядь, я на этой рене вообще никого, нахуй, не чувствую. Халява, ебать. Хорошо, парни. Спасибо за поддержку, блядь. Держимся, держимся. живем, блядь. Ебать, нахуй. ППГГ, старички, блядь. ППГГ, ебать. У, блядь, сорин, нахуй. Гастрит, заебал. Так, что у нас по клану? Бля, из клана, кстати, ливнули те, которых 8000 было, приколитесь. Они поняли, что мы говно, блядь. Ну ладно, нахуй, это вопрос времени, бля, скоро у нас все будут миллионники. Нормально, нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально, держимся, держимся. Так, хорошо. Запускай дракончика. А, кстати, мне, мне писали... Вот есть... А, есть, я смотрел вчера ютубер... Ну, на реке я уже знаком с ним. А, а есть еще какой-то ютубер. Вот мне еще писали его позвать. Сука, уебаная. Блять, он на шар загрелся. Чему, ебать? Чему, ебать? Чему, блять? А где? А, блять. Эй, э, съебался отсюда наездник, блядь! Тебя здесь не любят, нахуй, блюдок, блядь, ебаный, блядь, тварь, блядь, ебаная. Извините. Ванку, Ванку, точно! Хе -хе -хе. Ванка, да-да-да. Дракончик сразу. Упал. Нихуя, блядь. Нихуя себе. Тебя, блядь, тварь не любят, ебаные, блядь. Показываю. Оп, агрию эту. И тем временем бочка сразу вылетает, а он только что потратил фаербол. И я его сразу ебу в рот. Поехали, работаем. Эльгиу! ЭГГЕ! ЭльГЕ! ЭГГЕ! Э, э, -э долбоб ты не туда летишь, блядь! Так, съебались нахуй. Бля, ебать! Ебать, пизда вышки, бля, старики! Бля! Ладно, держимся, держимся. Бля, куда вы бежите? У вас дом ебут, бля, Дураки, блядь! Ладно, прорвемся! О, деньги! А, это не мне. Нормально, нормально, нормально, нормально. Электратишь ноль, да-да, я, я вспоминаю, вспоминаю. У меня просто, поймите, я в кураж всегда вхожу, когда начинается вот файти, я такой, блядь, ты охуел, что ты там про мою маму сказал, сука? Блять, стрелами законтрил. Блять, дом ебут! Все хуй ты это задефаешь, братанчик, поверь мне на слово. Хуй ты это задефаешь, блядь. Вот выебите меня в жопу, если он это задефает. На, нахуй. Давай, шар! Давай, Шар, давай! Найс! Распальцовку ебанул такую... ...импровизированную, блядь. Так, хорошо. Приоткроем это чуть-чуть. Хуйня, как всегда, нормально. Схаваем. Снежок или открытые сосущие рты? Что выбрать? Что лучше, открытые сосущие рты или снежок? Первое, да? Окей. Бля, пока очень хорошо иду, прям достойно. Я уже прям в предвкушении, когда я сейчас донатить буду. Бля, вы прям понимаете, сейчас такие донаты пойдут, ебанутые нахуй. О, в Нарик вызывайте андружеский бой, ну давай. Ебанем. Так, неплохой затар, ни одной карты не знаю, как работает, заебись. Ладно. Смотри, смотри, смотри. Поп! Поп! Давай, идем, идем, идем, идем, идем. Найс, я его выигрываю пока! Это что за хуйня? На-нахуй, держи. Хорош, бля. Блять, он меня обгоняет. Ага. Так, ладно, сыграем через хога. Э -э -э -э! Блять! Еби, еби, подруга! Блять, куда ты побежал? Ты упал, блять, у тебя дом ебут, блять! Так, снежок хороший залетел. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, держать строй. Блядь! Ну, сука, нахуй! Блядь! Делай бэкдор, похуй! Давай, кабан! Давай, еби, блядь. Сука, практически бэкдор пошел, О, блядь, ебать, разогнался. ч за черт нахуй, меня вообще такого нет? А, это он? Откуда у нее конь? У нее на атарке нет коня. Ебать! Война! Давай, давай, давай! Радулькин, давай! Ебать, толпа, блядь! Снежка, снежка туда! Найс, блядь! Бля, ебать, здорово! Здорово, трахаем! Рицари, рицари на девчик! Бля, подхилчик его, подхильчик! Бля, ебаный рот, блядь! Ааа, сука! Бля, чуть-чуть практически выебал, нахуй. М -м -м. Сука, найстрай, nice блядь. Бля, реально похуйней не хватило. М -м -м. Ладно, спасибо, спасибо за игру обоссал чуть-чуть лицо мне, так лучше стало реально так, нормально, я, я не из тех людей, кто при первой неудаче опускает руки я при второй сразу опускаю, вообще похуй, при первой еще держусь бля. так, ну давай, наверное инвестируем в этого, наверное, да, в лего, вот в эту. что думаете? мне кажется, да, это лучший лего, который может быть сейчас, в данный момент времени мне кажется, работаем. Чтобы, чтобы более таким сильным мужиком быть. Так, поехали. Так, всего лишь 35 тысяч, по-скромному. Хороший прирост, зато получили уверенные силы. Я думаю, это сейчас будет хорошо ощущаться. Бля, гоблинскую бочку надо срочно на 14. Так, колода у меня пока очень слабенькая, бля. Но мы время зря не теряем. Мы именно поэтому здесь с вами собираемся ежедневно, блядь. Именно поэтому мы, блядь, и в киберспорте, ребята, они а где-то, блядь, на окраине, так сказать, на обочине этой жизни, блядь. Именно поэтому мы, блядь, свои кондиции демонстрируем, блядь, ежедневно, блядь, на мировой арене, блядь, киберспортивных мира событий, мероприятий, мероприятий. Удачи. Спасибо большое, дружище. Петуха, держи, ебать. Ты охуел, блядь? Ты что бебишь, блядь? Ты уебан, блядь. Давай, давай, отвлекайся, отвлекайся. На, нахуй, получаем мегарысер 12-го. ебало порвется сразу, твою Просто схлопнется. Давай, мега-рыцарь, ебей. Чё-то хуйня вышла какая-то, нет? Бля, что у него за палка, нахуй? Бля, бревно, работаем! Бля, ты чё-то их не зацепила? Найс. Нормально, нормально, нормально. Сейчас просто удачи. Уверен? Лови, нахуй. Уверен? Держи, бля, петуха, ебать. Рыцарь, скушаю, нахуй. Давай, давай, пусть он разгоняется, у меня вообще плохо, давай. Удачи, до свидания, спасибо тебе за игру, джок. Ебать, нихуя себе, блять! Он что, сплошной долбец? Сука! Это что за медведь, ебать? Кто это такой, нахуй? Погнали. Шар не ожидал увидеть, да? Да мне вообще похуй что-то там ожидал, что то не ожидал. Я работаю только на победу, бля. Только, бля, кондиции профессиональные демонстрирую в этой игре. Мне вообще похуй, бля, какой тут расклад вырисовывается. Я ебу только так. Один раз я достаю член, второй вставляю в ворот, нахуй. Бля, надо халка выебать. Ебался, нахуй. Нормально, нормально. Зап? А, блядь, точно, точно, я вообще забыл про него. Ну ладно, просто придержим его чуть-чуть. Как раз сейчас пока. Сейчас их два эликсир будет точно. Сюда сразу мега рыцари. И шар, шар сюда, шар сюда. Пусть они пока пиздятся, а просто шарик. И эти хуй не эти. Зап, зап, зап, зап, зап, зап, зап, зап, зап, зап, зап, зап, зап. Давай, кидай, кидай. Победа. Победа, победа. Поплодируйте чуть-чуть. Чтобы я не зазнавался, так чуть-чуть. Благодарю, ребята, благодарю. Спасибо за то, что вы есть. Заебался нахуй. Надо додолбить, додолбить, додолбить, додолбить, додолбить, додолбить, додолбить, додолбить. да не того, ёпта. Додолбить, додолбить, да да да мог выиграть прям да да да да да да да да да да да да да ой да да да да Так, поехали. Работаем дальше. Прокачай кого, бойцов, и получи 10 уровень? Ну вот я тоже думаю. Я когда начал качать, мне сразу писали... Сразу все стали писать, что я уебан. Есть вариант, что они просто писали, что я уебан. Типа, это никак не связано с прокачкой. Но а если я просто что-то неправильно сделаю? Иди нахуй, ёпт. Выпускаем дракона. Так, это такой агрессивный. Это спеллбейтер. Я таких знаю, нахуй. Это те челы, которые говорят, что я грипп, нахуй. Но они сильно пожалеют об этом, блядь. Потому что я, блядь, очень уверенный игрок, если честно. Вы меня знаете, блядь, я бы хуйня не стал страдать. Давай. Оп, давай, давай, давай. Оп, второй удар. О, найс, нас, хорошо. Ну, блядь, убери своего маленького, нахуй, лоха ебать этого. Слышь, двух яичника, блядь. Хули урон-то больше? А, у меня башня ребят. Ой, ладно. Так, шахтер сразу нахуй падает, просто показывает, от чего, блядь. Вот и такой хуйня уверенный. Чего нахуй? Чего, блядь? Уверен, блядь? Уверен? Слышь, ты здоровый, блядь, член ты Думаешь, у тебя самый, блядь, сладкий член, нахуй? Ага, отсосуй, ёпта Найс Все, и дракончик сразу вылетает Нормально, нормально Нахуй ты за башню бревно бросаешь? Моя мета, ребят, если не шарите в игре, ну лучше не писать Я в этой хуйне давно варюсь, блядь, ну типа, меня уже не удивить такое дело я разбираюсь. Вы, вы видели мою деку, на которой я до двух до, до 2000 кубков поднялся? Это вам не какая-то хуйня. Это прям реальная дека. Зап. Съебались. Ух ты, блять, суки! Ладно. Выебать сразу. Убить. Убить, убить, убить, убить. Так, чуть-чуть колоду придержать, чуть-чуть придержать, нормально. И, резко! Оп! На выпаде! Найс! Прыжок! Блядь, что за уебок, блядь? Идем, идем. Так, башню ты, тварь, не трогай, блядь. Ты, тварь, блядь, башню не трогай, нахуй. Ты кто такой, ублюдок, блядь? Съебался, нахуй. Сейчас мой Пека тебя насует пиздюлей, блядь. <свот> Че, уже сдался? Да уже никого не выпускаешь. Вы скажите, если это все, потому что я гриб. <свот> Нихуя. Нихуя. Конечно, всегда проще сказать, что я гриб. То, что я шампиньон-бустеренко, подосиновик, блядь. Мухомор-бустеренко, блядь. То, что я предаточная железа-бустеренко, блядь. То, что я, нахуй микроорганизм-бустеренко, то, что я, блядь, селезенка, бустеренко блядь. Всегда проще сказать, что я просто даже уебан-бустеренко, блядь. Уж, пека Но это не так. Это не так, ребят, мой аккаунт просто нулевый. Мой аккаунт кристально чистый. Ни, ни единого, ни единого рубля не влиты в этот аккаунт. Вы можете говорить, что я уебан бустеренко, что я донатер? Аккаунт полностью на амбициях. Полностью на амбициях, полностью на прокачке. Не, конечно, конечно, проще говорить, что это все, блядь, донат нахуй. Ну так и работают хейтеры. Сука, идите нахуй. Найс. Nice. Нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. все все. И просто ёбнуть и чуть-чуть переждать. Минус 1000 хп. Спокойно копим эликсиры, блять. У меня выдержка ебанутая, если что. И я сейчас что делаю? Я просто выпущу вот сюда пеку. Спокойно вообще, без суеты, без лишнего кипиша. Сразу небольшое подкрепление ему выдам в виде дракошки. И как только они добегают сюда, я закидываю бочку, дамы и господа. Продаю уроки туториала по игре в Clash of Clans. Урон сплэшовый. Скелетиков выеб. Все нормально. Еще минус 1000 хп, ребят. Работаем. Тут даже не дефаем, ребят. Тут даже не дефаем. Если кто по моим демкам играть учится, поздравляю вы на верном пути. Скелетиков просто так ебанули. Ничего не потратили. После этого что делаем? Выпускаем. Совершенно верно. Шар. На дистанцию примерно такую, чтобы эликсир откопился. Зад делаем. Шар полетел. Бля, хуйню сделал, короче. понял, Ладно. Подкрепление к шару сразу залетает. Не, нормально, даже шар долетит. Один разочек. бат, И все, нахуй. И оставляем башню на таких хп. Let's go! Тем временем, пока утратит весь эликсир, мы что делаем? Совершенно верно. Бочка залетает. И минус 600. Ну ладно. А он неплохо, блять. Так. Тут у нас все максимально просто, что мы делаем совершенно верно. Сюда этого, сюда пеку. Тем временем, пока он пиздячится, ЗА! ЗА! ЗА! ЗА! ЗА! нах. Дракончик на прикрытие. и бочку сюда. Сейчас сломаем сразу в шар центр. Забываем вообще про этих в целом. Пеку ставим на свиноматку эту. Тем временем Шар подлетает, Свиноматка падает, сюда зап, он теряет все гемы и еще один дракончик сразу. Блять, я что, блядь? А какой у вас 25-й -25 кадр? Реклама Маджестика, да говорили? Я не знаю, почему только какой-то баг. Что тут звонит дверь что ли? секунду. Да, звонят в дверь. Одну секунду, пацаны. Запрятки не скидывайте в донат. Сейчас приду. Дверь открою. Че, с рукой забив, ребят? полный бак полный бак что за была да бля все ребят давайте так опрощаемся с каналом пизда ему так пока очень хорошо поднимаемся колода колода слабенькая колода слабенькая да чуть-чуть но а, в целом а, поднятие кубков прям хорошее идет колоду надо усиливать она у меня слишком ну, голая можно так сказать если какими-то терминами выражаться чихнул жестко показываю комбину как это делать смотрите смотри смотри смотри смотри смотри смотри погнали погнали башня упала кстати таунхолл тоже упал практически Повеси полюдки. Нормально, показываю, показываю жесткую тактику. Оп. Называется Бэкдор. Через одну дверь заходим. скажете? Точнее, что скажете? Разъебал? Это называется бэкдор, ребят. Он инвестирует в атаку, я инвестирую в контратаку, понимаете? То есть, главное правильно располагаться, так сказать, своим временем. Своим эликсиром. Бля, вы после этого говорите, что я хуело, блядь, в этой игре сраное. Ну вот кто еще сможет сказать, что я, блядь, хуело? Ну вот, объективно. Я? Бля, неприятно, нахуй. Ну ладно. Будем считать, что вы ошиблись. Объективно я один из лучших, согласитесь. Вот объективно. Так, так, так. Дракончика на 12 надо делать. Бля, еще, еще 4 игры. И у меня новая арена. И у меня, бля, еще новые леги. У меня все сейчас будет. Ебаный рот. Ебать, я донатерская машина, блядь. Как же мы охуенно рубим в эту игру, мужики. У нас уже все есть просто. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ну ладно, запускаем шар. Хотя нет. Сыграем от защиты. Сыграем от защиты. Человек пишет. Гриб, я тебя ненавижу. Что за хуйня? Что это, блядь, было? Блядь! проклятие! Он на меня порчу наложил, блядь! Блядь, ебаная башня, нахуй! Давай, давай, давай, давай! Ну, блядь! Все потому, что шар не 14 нахуй! Все, минус башня. Халява, ебаная. Все, победа. место победы, как говорится. Винер, винер! Chicken dinner. Как говорят в простонародье. Да не братанчик, ты мне ничего уже не сделаешь. Типа в твоих манипуляциях вообще никакого смысла нет. Ты можешь уже ливать серверы. Я уже один из лучших игроков планеты. Уже. Это второй день игры, блять сука. НЕЕТ! Фух, блядь. Ну сейчас зап залетит, да? Потом, когда, ребят, мы пройдем эту игру полностью, напишите мне еще одну игру, где решает донат. Я туда залечу, и мы там всех опять разъебем. Поехали, Бля, ебаная башня говна нахуй! Сука, ненавижу ее, блять. Ты уверен, то, что такое сделать? Ты уверен, блядь? Удачи. Ты въебал игру. Ты въебал игру, блядь. Против меня никто не должен сопротивляться. Если тут сопротивлять, он сразу падает. Потому что я являюсь профессиональной боеголовкой, блядь, в клас рояле. До свидания. Найс. Nice. Бля, жалко, что больше не дают денег вот так. Э, типа, акция закончилась. Сука, обидно. Найс. Nice. еще бабки. Сколько у меня денег уже? 200 тысяч. Бля, маловато, нахуй. А 200 тысяч это вообще много, если донат не брать во внимание? Если вот, грубо говоря, сделать вид, что я вообще не доначу. Мало? Понял, бля. Значит, я еще Показываю. Мега-рыцарь. Посмотрим, сейчас вначале надо узнать, что у нее за колода, просто проведать. Падаешь, шлюха. На, нахуй. Как она бьет сразу с двух сторон, что это, блядь за хуйня? ЗАД, ЗАД, НЕТ, ЗАД! Найс. Давай. Найс. Всё, хорошо. Хорошо. Согласитесь, очень грамотно сыграл. Ой, чел, куда ты разбежался? Иди нас. БЛЯТЬ, ПИЗДА МНЕ! БЛЯТЬ. Бля, мне же говорили ставить вот сюда. Шар имба? Согласен, шар ебанутый вообще. Смотри. Сейчас эту хуйня начну стрелять. Смотри. Бля, на походу, не начнёт стрелять. не мишанул, сука! Фух, ладно. Бля, переволновался, сори. Руки трясутся, нахуй. Когда я в эту хуйню играю. Нападай. Опять тактику бэкдора показываю вам, смотрите. Нападай, нападай. Ты проебал. Поздравляю. Ты игру вебал. Ты въебал игру, чел. Спасибо тебе за игру. Мое уважение, что вообще вышел на бой со мной. Блять, как, на каком я уровне? На, нахожусь, просто мировом, нахуй. Я не Миша Литвин, но я на мировом уровне, нахуй. Найс, все очень хорошо идет. Блять. Вот чтобы вы понимали, без единый, блять, без единой копейки вложены в эту игру. Вообще нахуй, без единой. Ни рубля не вложил в эту игру. Ебать, что за хуйло, бля, вылезло, нахуй. Лесное. Оп, вот это небольшая проблемка. Да, блядь, ебаный мешок с говном. Найс, nice. все, башню снесли. Если он сейчас кого-то не выпустит, конечно. Ну, хотя, я думаю, снесли процентов уже. Ой, ой, ой, извини, петушка, лови нахуй. она вообще ничего не сносит бревно бля бревно говно оказывается ебать нихуя неплохо нихуя себе. ты чё вытворяешь черт блядь. Ты чё, сука, блядь? До свидания. Да, блядь, ты заебал уже, нахуй. Так у тебя столько карт донатера, ебаные. Блядь, лишь бы бабки в игру вкинуть, блядь. О близких подумай, блядь. Еблан, блядь. выиграл. Все, он поплыл, чувствуете? Поплыл, поплыл, поплыл. Он сдался, он сдался. Но его можно понять на таком уровне, на котором я двигаюсь, типа никто не играет. Бревно на вышку? Нет, даже тратить не буду. На деф оставлю сейчас. Тут уже нет смысла даже ничего делать. Ну, Я, я слишком на высоком уровне вообще понимания этой игры. Еще бочка сюда, еще бревно, блядь, еще зап нахуй просто. Все. В ДС зайди, падла, чел нахуй. Я зайду в ДС, блядь, Ну что ты мне скажешь, блядь? Ты только в интернете пиздлявый, блядь. В жизни ты ничтожествут. Давай, я зайду сейчас в ДС. Давай, давай. Ты думаешь, у меня не хватит храбрости, блядь? Алло, сперма, мало. Бля, дядя, ты так пиздишь, знаешь, как будто машину за 15. Ой, меня слышно или нет? Пропало у тебя сейчас, сейчас слышно? Можешь говорить. А, я, я говорю, ты так пиздишь, как будто машина за 15... Ну сейчас да. Попал. Не, просто похуй на то, что ты сказал. Ну, про ERL е... лучше бы ты не пиздил, реально, мы же увидим. Подожди, сейчас я сделаю чуть-чуть, чтобы было слышно. А, ребят, поймите правильно. Зарк считает себя сильным чуваком. Что вы понимали, он мои яйца поднять не мог себе в рот. Нас настолько он был ничтожным в этот день. То есть наст настолько все плохо. Это просто пиздец. То есть мы, выз мы вызывали манипулятор, чтобы мои яйца, бля, припарковать в его десна, блядь. Понимаете, да? Дядь, ну ну, машина... Брат, но машина какая-то Брат, машина? Машина ебанутейшая. Просто легенда, нахуй. А кто-то, мне интересно, кто-то хоть раз в жизни, вот из всех, кто здесь есть, первый раз в жизни мой стрим видит или нет? Да до хуя человек, по -любому, да дохуячилов, по-любому. Ты думаешь? Да, да. Кто-то, может быть, с Ютуба пришел в вот, сегодняшней интеграции Твича. Один вопрос ну, к твоей машине. О, я апнулся? А, нихуя, блядь. Слышишь? да да давай, заслушаю. С сколько от нуля до Чеханы едет? Три секунды. А, реально? Да-да-да. Да слезу, да. Вообще ебанушка. Двух карт не хватает, блин, не Next level. Знаю, брат, знаю, знаю. Сейчас ты сделаю. У меня уже все схвачено. Смотри, показываю. Выпускаю шар. Готовлю зап. Кстати, много первых сообщений Очень много, очень много. Да, я, я дофига, реально. У тебя клан продвинулся, кстати? Легко. А, не, с него ливнули пацаны, которые профессионалы. Реально? Да-да-да, все сразу. О, крыс биц. Ну, они просто по приколу, разлетели чтобы я охуел. Бля, на нахуй тебе в пиздятинку. Я буду смотреть Clash of Clans и кушать быть Ты понимаешь, что я один из лучших игроков вообще в мире сейчас, Clash of Clans? Вот объективно. Я понимаю, то что ты бот ебучий. Не, на 2500? Э, э, от скольки? От 5000 нормальные? Ну, я планирую начать играть э, прям уже ну, во всю силу, где-то на 8000 кубках. А у тебя все леги есть в игре? Не-не, не, а у меня не может быть. А, да-да, я тебе конечно. Смысл играть вообще без лег. Слушай, дополнительно. Да. Все, сносим. Можешь попиздеть на фоне, типа, чтобы я кушал Не, ты можешь можешь пососать на фоне? Показываю. Показываю, ребят, как за -за закрывать игру. Мне постоянно пишут, что я какой-то гриб. Но я им не являюсь. У меня совершенно у меня совершенно пустычный аккаунт. Ты вообще-то начал в эту игру? Было дело. Один Это раз. Боевый пропуск купил. Не, я пиздеть не буду, я честно всегда отвечаю. Если спрашивают, я отвечаю. Боевой пропуск купил. Но он не могу сказать, что такой сильный прирост мне дал. Чуть-чуть голды и все. Так, щапаем восьмую арену, пацаны, и пробуем спор. Посмотрим, сколько по времени поиграем, столько поиграем. Как пойдет. А потом обратно в кош рояль. Шестая арена. О, девятая, точнее, девятая. Нас Ебанушка, ебанушка. Ой-ой-ой, Санечка. Ой -ой -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, ой ой ой Слышишь, а Санечка на дне рождения будет? Конечно. Ебанулся как а, а, а если я ему скажу, ой-ой-ой, Санечка? Отсосет тебя сразу. А реально? Да. Ебать, брат. Знаешь, что это значит прямо сейчас, что мы выбили? Смотри, во-первых. Пека. Ой, точнее, во-первых. Э -э дракон, дракон. Подожди, или шар. Шар. Шар или дракон? Не, ну давайте дракон докачаем, там чуть осталось. Бля, дракон очень хорошая карта, я вот так смотрю нахуй. Он до сих пор ой, котируется. Оп, 800. А, у меня еще новый уровень, брат, сейчас будет, смотри, сверху. Десятка. Смотри, смотри, смотри, смотри. Ёбаный, Ёбаный рот, смотри нахуй. Ёбаный рот, братец, бля. Еще сундук, брат, пизда. Пизда, брат, пизда, брат. Так, что, да? что, что, что, пожалуйста, пожалуйста, что, кто? Блядь, ну ладно, хуйся, нормально. Ай, блядь! Что, Санечка? Что, Санечка? У меня суша сорвалась нахуй и все в целом. Своем... Так, э, в пеку два докидываем сразу в мини пеку, так сказать, в засранца этого ебанного. Так, одиннадцатая мини-пека, слабенькая. Так, хорошо, хорошо, держимся, держимся. Ну что, пацаны, надо чуть-чуть задавать 15 тысяч. Точнее, 10 тысяч. Точнее, 20 тысяч. Ну надо, надо, потому что аккаунт вообще лысенький. Аккаунт слабенький. Пишут Нет, ДА! ДА! Как НЕТ, блядь? Если да! Новая арена, парни. Новая арена. Я сразу говорю, что я скромничать не буду, ребят. Я буду в эту игру, я стану лучшим в ней. Я передоначу всех нахуй. Все, что только, блять, возможно. Так. Давай вот эти дешевые сундуки по 250 пооткрываем. 800. Мне кажется, в мире есть и пожойшие чуваки, которые. Ну, это, это мы узнаем, нахуй, я... когда я выйду на уровень такой. Найс. Так, а -а -а. так, так, так. Ну давайте вот этих хуебанов возьмем, я не знаю, банда гоблинов, блядь. Ой-ой-ой, это что за дудочка, блядь, с плансписи зомби? Че, ее возьмем? Давай дудочку в новую карту, в любом случае, Ой-ой-ой, что это, блядь? Месячный? Бля, берем месячный, похуй. Ой-ой-ой-ой, санечка санечка. Так, ну тут лучниц, наверное, надо взять. Или гиганта, братан, да? Гиганта, королевский гигант, похуй. Ой-ой-ой, санечка, санечка. Ой-ой-ой. Хога. Как.... Что, ой -ой -ой. как не так говорить? Не знаю. Кого я реально, я, я, я уже месяц... Сейчас, взял. парни, сейчас заканчиваем донацию, и идем в спор, играем, ну, сколько играем, столько играем, как пойдет. Если затянет, будем долго играть. Если нет, а потом обратно в флешкоинс. Чего этот, э, здесь? Первая? Повёл. А, я первая, конечно, ну ладно, ну, хуй. Что? Кто? <гас> Дракончик! Ебать! Ты знаешь, как он работает? Не, вообще не Он так же работает, как эта вышка Инферно. То есть он, он разогревается и больше урона наносит. А сколько он стоит? Ебать, четыре всего лишь. И че вместо кого его? Не знаю, мне кажется... Лучше с Нареком договориться. Ничего. Понял, на консультацию с Нареком выйти, да? Да он тебя деку создал. А, четырнадцатая пека? Или одиннадцатая, я не вижу. Тринадцатая. Пека тринадцатая. А, то есть какая именно. Тринадцатая пека, вы чувака. Да, трястая пека, и что? что? В чем проблема с моей пекой? Что тебе не нравится? Я тебе на лобовое стекло сразу. Я тебе в рот пердел нахул, лох ебаный. О, хижина, блять. О, кто такие? Гоблины-гиганты. Так, ну тут. фогов прокачиваю. Тут. А, не знаю, кого? Носы в, в этих, в чемоданах? Или борода-то уебана строго? У строго борода есть? Нет, это просто строго похоже. На королевского гиганта. А, а, мини Пека или этот а, маг? мини пека. Дональдс. А -а -а! <связывая> <связывая> Нормально, да, залетело? Очень хорош. Да, Спасибо, да. Пожалуйста, на нового, на дракона. Блять, ну ладно, не-не, это тоже хорошо. Нас, найс, найс. Это тоже заебись. Это тоже хорошо, это тоже очень хорошо. Так. Так, что там? Ну, хуй знает. Вальку, наверное, блядь. Таран я вообще не использовал никогда. Тут. Блядь, вообще хуй знает. И то, и то говно, мне кажется, нет? В мне кажется, лучше. Не, а вот из этих. А, из этих. Ракету, короче, пух. Ну, тут Хога. Я Хога хочу прокачать нормально. О, ну тут ЗАП, наверное. <звы> ну, вот как долго я буду использовать дракончика? еще вот, судя по моей игре. То есть мне в принципе вообще похуй карты, я могу по сути 8 запов поставить и ебать. Долго, да? Второго? Давайте пеку качнем, похуй. Тут цену 8, бля, всего лишь. Бля, ну и говно, нахуй. Ну... Бля, не знаю что, и то, и то хуйня люто, давай вот это. Пожалуйста, дай нового, нового, нового дракона, пожалуйста, пожалуйста! Бля, зевс нахуй. Ну похуй, зевса прокачаем. Здесь прям Лучше. хуйня, да, полная? Ну, такой веселый. Лучше полено надо было включать. Полено, да, надо было. Mm -hmm.